Жизнь растрачена в дикой стране, в стороне от проезжих дорог. Горы встали вокруг, как в броне, и над ними луны трубный рог. Бирюзовые глади глядят в поднебесье мерцающим взором. Отражение луны в них медях, что украден удачливым вором. Бурных речек седая вода не приносит в долину прохлады. С горных круч-туч немая орда шлет в далекие земли армады. Ветер гонит, как встарь табуны, где-то слышится говор варгана. Взрезал грудь, как ножом, рок луны, все ничто, все кровавая рана.